То, что в доме напротив живет Бог, я узнала совершенно случайно. Это не тот Бог, о котором вы подумали. Тот, вроде бы, все еще находится при исполнении, а значит, даже такой красивый дом ему как-то не по статусу. Этот же проживающий по соседству, когда-то то ли металл молнии, то ли отвечал за военную сферу, то ли был главным повину и женщинам. В последнее мне, кстати, верится легче всего, учитывая его тачку, отличный такой Порш расцветки хорошего бордо. Ну непонятно в общем. Мнения Уан Палны из 65 и Варвар Марковны из 72 тут разошлись. Я выносила мусор и случайно с ними поздоровалась. Обычно я этого не делаю. Но в тот момент задумалась и не успела придушить природную вежливость. Они ответили на приветствие и немедленно поинтересовались, что я думаю об уклонении некоторых привилегированных персон от уплаты налогов. Так я узнала, что угрюмый мужчина в футболке с тираннозавром, мужчина, которого я не раз встречала на пути между мусорным контейнером и моим подъездом, злостно пользуется своим когда-то божественным статусом, чтобы не отдавать долги стране. Оказывается, он ходит на тот же рынок, что и Напал на Марковный, и что и я. Они покупают там дешевую курицу и рыбный суповой набор для кошки с подвала. Я беру там свежие фрукты к завтраку с любовью. Бог покупает там финики и сыры, а еще... Подпольное грузинское вино в пластмассовых бутылках на полтора литра. Потом он приходит домой, нарезает финики, раскладывает сыры, берет с собой контрабандную пластмассовую бутылку и выходит на террасу, чтобы посмотреть на людей. Понимаете, ему все еще интересно. Слева от него живет политик, справа какой-то бизнесмен, Прямо под ними, в апартаментах подешевле, но обставленных куда более инстабельно, живет гражданка Дятлова из Сызрани, любовница, то ли политика, то ли бизнесмена, то ли их обоих. Но совершенно точно не этого усталого бога. Про него вообще говорят, что он импотент. Про Дятлову говорят, что она та еще куртизанка, И из уст моих соседок это звучит почти уважительно. Выяснилось, что Бог нигде официально не трудоустроен, и вообще кажется, тот еще тунеядец. Вроде бы он не носит защитные маски и категорически отказывается вакцинироваться, мотивируя это тем, что бессмертен. Но соседки предположили, что на самом деле он просто знает больше других. Примерно столько же, сколько и бывший водитель скорой Петр Олегович из второго подъезда, который говорит, что лучший способ профилактики – это три части медицинского спирта. А уколы – это для того, чтобы проредить толпу или управлять ею с помощью всяких этих ваших наночипов. В общем, уколы – это опиум для народа, жидкая религия, подкожная. А зачем Богу, даже в отставке, чужая жидкая религия? Я сказала, что хотела бы выпить с ним кофе и поговорить. Может быть, даже взять у него интервью и написать какую-нибудь удивительную историю, которая ему даже понравится. Соседки сказали, что я трачу время на нелепые вещи, которые ничем не помогают моей стране. И что лучше бы я поднимала демографию с Николаем с первого этажа, который вот уже два года как вернулся праведным законопослушным человеком и даже почти перестал пить пиво и слушать тяжелую электронную музыку. Николай в этот момент искал закладку между качелями и песочницей и действительно выглядел человеком серьезным. К счастью, я никогда не любила серьезных людей и у меня не было никаких симпатий к поднятию демографии с Николаем. Поэтому я пошла на рынок, купила фиников и вина, написала любви, что я буду позже. У меня все еще оставалось это дурацкое мусорное ведро и я совершенно не знала, что с ним делать. Поэтому я купила также цветов, чтобы ведро не оставалось пустым. Я зашла в этот красивый дом, Сказала консьержу, что я доставляю финики. Я поднялась в квартиру к последнему богу, которому еще было интересно наблюдать за людьми, пусть и с вершины своей прекрасной террасы. Я трижды позвонила в дверь и дважды постучала, прежде чем меня впустили. На пороге меня встретила гражданка Дятлова в шелковом пенере. Она объяснила, что недавно у них с Богом вышел конфликт, вследствие которого Бог неожиданно съехал куда-то вчера вечером, но не в салоне своего винного Порше, а в багажнике депутатского Гриндвагена. Гражданка Тятлова предложила мне вместе допить вино на ее прекрасной террасе и доесть сыры. Я вежливо отказалась, но в качестве прощального подарка вручила ей мусорное ведро с цветами. Она перед моим уходом попросила меня сфотографировать ее с ведром для Инстаграма на террасе. Как вы понимаете, там значительно лучше свет. Фото собрало целую тысячу лайков. Гражданка Дятлова вроде бы даже решила открыть цветочный бизнес. Самое прошивое, что ни одно интервью ни с одним Богом никогда бы столько лайков не получил.